Просто, я себе сделал очень толстым и еще очень большую голову у меня просто рука такая тонкая что она даже в крестик превращается Всем привет сегодня я вам покажу секретное место для получения бесплатного молодящегося гарпуна и также покажу секрет с конфетами приступаем Сначала заходим в розовую команду и у нас здесь рядышком находится вот эта пирамида Рядом с этой пирамидой есть это секретное место. Берем карту, и нам нужно по покопать рядом с этой дорогой, вот здесь. И здесь нам дают самоналадящийся гарпун. Теперь я вам расскажу про секрет с конфетами. Этот секрет работает только с красной и синей конфетой. С помощью отвертки их можно настраивать. У красной конфетки первый показатель это голова. Если я просто съем красную конфетку, то я увеличу в два раза. А если я показатель головы сделаю, ставлю на единичку и съем, то у меня голова станет обычной. Теперь давайте изменим второй показатель. Второй показатель... Отвечает за нашу толщину Сейчас я худой Если посадить на единицу А если посадить на двойку, то мы станем еще толще Теперь третий показатель Третий показатель это ширина Сейчас я стал очень узким И четвертый показатель, последний Это высота Если я поставлю его на единичку я очень сильно сплющусь Теперь что есть у синей конфетки У синей конфетки все наоборот Самый нижний показатель это у нас голова Самый верхний показатель у нас изменяет Нашу ширину Вот сейчас я стал очень толстым Потом поставил на единицу Теперь следующий показатель Второй Это у нас высота и третий показатель, это наша ширина. Сеем конфетку, становлюсь очень-очень-очень широким. Ну, как я вам говорил, четвертый показатель, это голова. С помощью всего этого можно очень много чего сделать. Например, изменить голову и также ширину, толщину. Мы станем очень толстым и с большой головой. Также есть один такой баг. Некоторые о нем уже знают, но некоторые не знают. что если поставить стульчик и сесть на него, далее удалить стульчик и заново поставить, то мы станем очень мелким. Так вот, можно сделать себя очень низким. Даже конфетка так не может. <звы> просто, смотрите. Я себе сделаю очень толстым и еще очень большую голову. У меня просто рука такая тонкая, что она даже <звы> в крестик превращается. У меня ботинка даже не видно. Ой, что у меня за птичка? Ладно, прошучку не будем говорить. <с> О, -о, О, такой у меня толстый, такой красивый меч получился. Но голова только не изменяется. <с> на Это наше видео будет к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Ген, всем пока.